Говорят, что надежный Toyota машины нет. Давайте проверим это утверждение на примере Toyota Land Cruiser 200. Вы на канале «АвтоСтронг» и сейчас вы увидите подробный обзор слабых мест легендарного внедорожника. Забегая вперед, скажем, что технических недостатков у этого автомобиля мало, и в этом заключается проблема. Если владелец слепо верит в неубиваемость крузака, то это его, то есть крузак и убьет. Некоторые владельцы заливают топливо любого качества, меняют масло каждые 15 тысяч километров, и это приводит к разнообразным проблемам, таким как износ двигателя и другим неприятностям которые могут проявиться уже у следующего владельца. Итак, давайте рассматривать Toyota Land Cruiser 200 и запоминать, где нельзя экономить на сервисе. А сейчас расскажем о доступных для 200-го бензиновых двигателях. С начала продаж этот внедорожник был доступен с двигателем с бензиновым объемом 4,7 под маркировкой 2 uzfe Это легендарный мотор, история которого начинается с конца 80-х годов. На Land Cruiser устанавливался вариант с чугунным блоком. Единственный недостаток этого мотора – это высокий расход топлива. Естественно, высокая снаряженная масса Крузака имеет к этому непосредственное отношение. Врожденных слабых мест у мотора 2УЗ нет в принципе. Владелец просто не должен забывать о замене ремня ГРМ вместе с помпой каждые 150 тысяч километров. После первого обновления Land Cruiser получил бензиновый двигатель объемом 4,6 литра. Это совершенно другой мотор с легкосплавным блоком, цепным приводом ГРМ, все еще атмосферный с распределенным впрыском, с кованными коленвалом и шатунами. Этот двигатель тоже является миллионником, но стоит поглядывать за возможными течами антифриза из помпы системы охлаждения. Помпу обычно приходится менять каждые 80 тысяч километров. Весь вентиляторов служат по 100 тысяч километров. Еще этот двигатель оборудован системой вторичного воздуха, из-за поломки клапанов которой двигатель уходит в аварию режим с ошибкой 2442. Эти проблемы решали по гарантии на Toyota Land Cruiser, у которых пробег более 100 тысяч км, скорее всего компоненты этой системы удалены. Новые клапаны стоят 120 и 190 долларов. Еще есть случаи растрескивания впускного коллектора и поломки заслонки, изменения его геометрии, но ни к чему плохому это не приводит. В остальном все хорошо. Цепной привод ГРМ потребует замены после трех. 100 тысяч километров. При больших пробегах есть вероятность подтекания антифриза по прокладкам ГБЦ наружу, но эта неприятность скорее всего связана с локальным перегревом двигателя. Просто меняйте масло в 4,6-литровом 1 у РФЕ каждые 10 тысяч километров. На замену уйдет примерно 8 литров масла и не жалейте средств на снятие и промывку радиаторов раз в несколько лет. Самый популярный двигатель под капотами Toyota Land Cruiser – это, конечно же, дизельный. Все годы производства 200-й «Крузак» был доступен с битурбированным V8 объемом 4,5 литра. Это первый тойотовский дизельный V8 с обозначением 1WD-FTV. У этого двигателя чугунный блок, цепной привод ГРМ и гидрокомпенсаторы. А Также у этого двигателя есть один ремонтный размер вкладышей. А вот оригинальных ремонтных поршней и колец нет. И это действительно долговечный, надежный двигатель. Служит не менее 500 тысяч километров при условии нормального обслуживания и штатной прошивки ВБУ. Что же такое нормальное обслуживание для двигателя Land Cruiser? Это замена масла каждые 5000 километров. На замену уйдет примерно 9,5 литров масла. И оригинальный фильтр обойдется в 7 долларов. Также настоятельно рекомендую дуется чистка радиаторов охлаждения раз в несколько лет. То есть радиатора двигателя, интеркулера, охладителя АКПП и теплообменника кондиционера вместе с ними. У дизельный V8 просто нужно доверить замену масла неквалифицированному механику, который снимет крышку масляного фильтра и выкинет оттуда втулку, установит новый фильтр и прикрутит обратно. После этого мотор через несколько десятков километров Стуканет. Фильтр деформируется и перестает пропускать масло. Такие случаи действительно были. Еще дизельный двигатель Toyota 1WD имел склонность к расходу масла на дорестайлинговых двухсотых крузаках. Чтобы решить эту проблему, по гарантии меняли вакуумный насос и маслоотделитель, но лишь тогда, когда жор масла достигал 1 литра на тысячу км. Поэтому были случаи, когда моторы погибали успев употребить почти все 9 литров масла. Топливная система Денса с насосом HP4 в целом ресурсная. Выходы из строя ТНВД единичны, Форсунки могут попроситься на замену при пробеге более 250 тысяч километров. Форсунка Денса одна стоит 500 именно сольющими форсунками Денса связывают оплавление поршней этих двигателей и разрушение поршневых колец. Да, действительно встречаются Toyota Land Cruiser 200 с подозрительным стуком и сниженной компрессией в одном из цилиндров. Также бывают случаи заклинивания мотора из-за прихвата перегретого поршня. В общем, лучше при пробеге в 250 тысяч километров снять форсунки, проверить и отремонтировать. Также не стоит увлекаться сомнительным чип-тюнингом и неквалифицированной отшивкой EGR. Это может привести к капремонту с перегильзовкой одного из цилиндров. А вообще При должном уходе тойотовский турбодизельный V8 ходит более полумиллиона километров. Даже цепи ГРМ служат более 400 тысяч километров. Спереди, справа за колесной аркой на кронштейне, находятся два блока управления турбокомпрессорами. Блоки, конечно, герметичны, но со временем влага попадает через подсохший герметик. К электронным схемам блока. Они намокают. Это иногда случается после проезда глубоких луж или бродов. Если блоки намокли, то на панели приборов загорится чек Engine, мигает follow, и двигатель не раскручивается свыше тысяч оборотов. Сканер выявит ошибки по турбонаддуву P0046, P0047 и другие. Обычно намокшие блоки не удается восстановить. Приходится покупать БУ блоки либо же новые по 460 долларов за штуку чтобы блоки не намокли их нужно перенести наверх и установить между крылом и аккумулятором штатной проводки по длине хватит всех 200-х Cruiser связывает проблема с неисправностью датчика уровня топлива. Из-за того, что он начинает врать, это приводит к опустошению топливного бака. И двигатель, естественно, в этом случае не заводится и ничто не указывает на то, что топлива в баке нет. Специалисты рекомендуют превентивно менять этот датчик при пробеге в 200 тысяч километров или ранее. Эта процедура связана со снятием топливного бака. Toyota Land Cruiser 200 оснащен только автоматическими трансмиссиями. В паре с дизельным мотором и новым 1УР трудится шестиступенчатая КПП Aisin AB61. F. Оба варианта трансмиссии чрезвычайно надежный и долговечны. Для беспроблемной эксплуатации меняйте в них масло. Каждые 60 тысяч километров, естественно, масло и фильтр. В трансмиссии AB60F очень важно правильно выставить уровень масла. А если в слитом масле много фрикционного осадка А в поддоне присутствуют продукты износа, то лучше превентивно отремонтировать гидротрансформатор. Чтобы не иметь проблем с электроникой при эксплуатации Toyota Land Cruiser с люком, то нужно чистить дренажные трубки этого люка. Их всего 4 штуки. Если трубки закупориваются, то вода течет мимо них по передним стойкам крыши вода наливается на коврики, но перед этим пропитывает контактные группы, которые находятся в передней части порогах и в нижней части передних стоек из-за влаги в этих контактах хаотично включаются подогревы сидений, а также бывают проблемы с иммобилайзером. Еще из-за воды может выйти из строя кнопка замка двери багажника, у нее слабый уплотнитель и поэтому после прицельного Попадание струи на мойке, вода просачивается контактом. Плохо срабатывающую кнопку можно осушить и почистить. Новая же оригинальная обойдется в $170. долларов. Есть заменители, которые в 5 раз дешевле. Ну а если на Land Cruiser запотели фары, то надо переклеить их плафоны. Со временем герметик рассыхается и начинает пропускать влагу. Ну, а сейчас мы поедем на СТО, чтобы подробнее рассказать об этом Автомобили. помните что в автостронге есть прекрасное подразделение мотостронг мы сами привозим отличные мотоциклы из европы и продаем с полным пакетом документов нужен мотоцикл обязательно обратитесь в мотостронг ссылочки и подробности в описании Ну что мы на 100 и начинаем. Тормозная система Land Cruiser во всех смыслах слабое звено. Если на Крузак пересаживается человек, который до этого не имел опыта управления этим автомобилем, то он будет в шоке от тормозов. Тормозов у Крузака нет. А буквально при первом экстренном торможении тормозная система перегреется, то есть диски деформируются и появится биение при торможении. К тому же передние четырехпоршневые суппорты нуждаются в переборке каждые 40 тысяч километров К этому времени направляющие и поршни суппортов ржавеют и начинают плохо работать. Это проявляется в неравномерном износе колодок и дисков, а также снижается эффективность торможения. Задние тормозные суппорты однопоршневые и тоже нуждаются регулярно в смазке и очистке. В целом же колодки ходят примерно 20 тысяч километров, диски 50 тысяч километров. Многие владельцы Land Cruiser устанавливают более эффективные тормоза, но проблема в том, что их стоимость от 4 тысяч долларов и более. На Land Cruiser первые нормальные тормоза появились в 2015 году на первой рестайлинговой версии. Можно установить их. Также подойдут тормозные механизмы от Toyota Tundra. Ну а тормозные механизмы от специализированных неоригинальных производителей в основном подойдут для 18-дюймовых дисков. Карданы VL Land Cruiser 200 обслуживаемые, то есть оснащены пресс масленками Шприцевать крестовины надо каждые 10 тысяч километров. Если карданы давно не обслуживались, то это проявится в пинках при езде износ крестовин который давно не шприцевали проявляется после внедорожных покатушек либо же после долгого буксования рулевая рейка 200 служит не менее 200 тысяч километров а вот нижний карданчик рулевого вала может пострадать от коррозии вызванной влагой и реагентами в итоге крестовина вала будет заедать или постукивать также могут износиться шлицы вала нижняя часть рулевого вала с карданчиком стоит примерно 170 долларов то есть она продается отдельно подвеска Land Cruiser очень надежна и не сыплется при внедорожной и при асфальтовой эксплуатации все ее элементы внушают доверие и имеют большой запас прочности единственный расходник это втулки стабилизатора который служит в среднем 50 тысяч км все остальные элементы подвески способны до замены пройти более 200 тысяч километров. Передние колеса подвешены на двух поперечных рычагах. Нижний обойдется в 290 долларов, верхний в 220 долларов по оригиналу. Есть много дешевых заменителей. Сайлин блоки как оригинальные, так и от сторонних производителей, продаются отдельно. А вот шаровая опора идет по оригиналу вместе с рычагом. Некоторые производители предлагают ее отдельно. Задняя подвеска 200-го зависимая. Здесь, на пружинах, подвешен мост. Его положение фиксируется простыми рычагами – по три на каждую сторону. Стоимость каждого – от 90 до 130 долларов. Большинство Land Cruiser оснащены пассивной пружинной подвеской, но на машинах в топ-комплектациях с 2013 и с 2016 года на официально проданных в таможенном союзе встречается гидроподвеска. Она регулирует дорогу Просвет обладает Тойотовской надежностью, но иногда могут выйти из строя датчики положения кузова из-за грязи и коррозии. Toyota Land Cruiser 200 оснащён системой с управляемыми гидравлическими стойками стабилизаторов, то есть по левой стороне кузова вместо обычных тяг-стабилизаторов используются гидроцилиндры. Смысл системы в том, что на асфальте она помогает уменьшить крены кузова, а на бездорожье максимально распускает стабилизаторы, чтобы до предела увеличить возможность скрещивания осей. Система надежная, но есть особенности. После замены втулок стабилизатора надо выполнить регулировку положения кузова. Для этого надо на 2-3 оборота открутить клапаны отечки, которые находятся на блоке на левом ланжероне. И тут владельца или автомеханика может постичь неудача. Блок КДСС хотя и прикрыт кожухами, но загрязняется и корродирует. Винты, которые надо приоткрутить, крохотные шестигранники на 5 и нередко грани срывают. И поэтому эти винты надо будет творчески выкручивать. Если их выкрутить совсем, то из системы вытечет вся гидравлическая жидкость. Ее придется наполнять с помощью специального оборудования и выставлять давление в системе 2,9 бара. Иногда Land Cruiser с КДСС может наклониться на бок. В этом случае надо расположить автомобиль на горизонтальной поверхности и отвернуть эти клапаны на 2-3 оборота, а затем буквально покачать Land Cruiser за кузов. Он должен выровняться. Для контроля просто измеряют расстояние между колесами и арками. Как вы поняли, в ходе этой процедуры можно также столкнуться с проворачиванием граней шестигранников. А вот если из блока КДСС сочится масло, то тогда выровнять Land Cruiser таким способом не получится, придется заправлять систему. Новый блок КДСС стоит 1150 долларов. Есть предложение по БУшке. но лучше всеми способами защитить этот блок от грязи и коррозии, потому что от внешнего воздействия страдают электронные элементы блока, которые не всегда поддаются восстановлению. Ржавчина – это актуальная тема для любого рамного внедорожника. Его днище сложно полностью прикрыть пластиком а шасси и раму на заводе просто красят поэтому с годами изнанка этих машин обредает красно черную палитру чтобы не было серьезных очагов коррозии надо хотя бы раз в год промывать раму через технологические отверстия ну а для борьбы с коррозией поможет ингибиторный антикор который нужно ежегодно обновлять некоторые владельцы ставят пластиковые локеры в колесные арки В целом Land Cruiser оправдывает легенды о надежности Toyota. Цены на вторичном рынке и спрос на эти автомобили это подтверждают. Владельцы не хотят с ними расставаться, ну а многие люди хотят их приобрести. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали такие четкие и подробные обзоры, то нам нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк, оставьте комментарий и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда. Дабы есть и будет компания АвтоСтронг.